Финансовая платформа CryptoHold. Тут вы зарабатываете на том, что вкладываете деньги, делаете депозит, к примеру, у меня депозит бизнес, и каждый день на автомате стабильно получаете прибыль. А, собственно, вот я уже заработал 14 тысяч рублей. Давайте перезагрузим. Вот, мне скинули на киви. Как видите, да, 14 тысяч рублей. Ссылочка на CryptoHold будет в описании. Также можно неплохо заработать на рефералах. Всем здорова, с вами Ренат Грубляк и вы на канале «Как заработать в интернете», где я рассказываю про то, как заработать в интернете. Логично. И в этом видео я вам расскажу про сайты, где за задание платят достаточно неплохо, а именно 500 рублей. Но получаете вы 400, потому что 100 рублей комиссия. Вот так вот. И я делаю это видео по запросу многих из вас, потому что все чаще-чаще и -чаще поступают а, такие комментарии, такие вопросы, есть ли сайты такие, там даже кто-то требует от меня, чтобы я записал обязательно, видос по сайтам, где платят очень неплохо, по буксам так сказать но это не совсем букс но есть очень много схожих черт у этого сайта, который сейчас я буду обозревать а с буксами И при тем как начать, ребят, я вам рекомендую настоятельно кликнуть на колокольчик Чтобы получать уведомления о моих видео Потому что я рассказываю очень интересные способы заработка И чтобы увидеть их первыми И первыми начать зарабатывать То обязательно кликайте на колокольчик Так вот Сайт называется Keywork Я о нем уже рассказывал По-моему, месяца два назад Ну, не рассказывал, не делал обзор А включил его в топ Мол, вот, ребята, есть такой сайт, можно на нем неплохо заработать Да, но это был такой поверхностный а, обзор Так как все-таки в топе я не буду делать полнометражный, так сказать, обзор Если так можно, опять же, сказать Прошу прощения за тавтологию Но, а, собственно, сейчас мы делаем обзор Да, вот так вот а, Собственно, в чем вообще суть сайта? Суть сайта, что это фрилансерская платформа, не знаю, опять же, можно ли так сказать, но не суть. И тут фрилансеры, фрилансеры это те, кто выполняет а, различные, а, собственно, действия в интернете, зарабатывает в интернете, даже так можно сказать, я тоже частью фрилансер, которые, к примеру, могут делать сайты, который делает, а, точнее, копирайти, трейрайти, это вы тоже уже знаете, просто я уже несколько раз об этом рассказывал, а, то есть фрилансер это тот человек, который а, по большей части зарабатывает в интернете тем, что предоставляет какие-то свои услуги, неплохо озвучивает и так далее. М -м -м, занимается СММ, рекламой опять же и так далее. А, тут вы можете либо же купить услугу, либо же продать услугу. Раз у нас заработок, значит, а у нас, а, нас интересует по большей части а, продать услугу. Ну, то есть купить тоже на этом заработать можно, но и продать тоже. Так что вот. А, собственно, смотрим. То, что тут продает. Во-первых, тут есть а, категории. Это дизайн, это разработка IT, тексты переводы, маркетинг и реклама, кстати, вот это и вот это мне больше всего подойдут. Ну, еще аудио, видео, так как я монтирую, все-таки все, все умею. Потом бизнес, а, стиль жизни и оригинальный. Смотрим, к примеру, дизайн. Это баннеры и иконки, веб-дизайны, готовые шаблоны и картинки, а, дизайн групп в соцсетях, логотип, отрисовка в векторе, фотомонтаж. То я на 100% уверен, что каждый из вас не плохо так разбирается в одной из этих сфер, которые есть на сайте, кто-то разбирается в дизайне, кто-то разбирается в разработке IT, тексты и переводы и так далее, там SEO, трафик, реклама, маркетинг, вот, и можете предоставить одну из этих услуг, которых тут достаточно много, а, как создать предложение о вашей услуге, во-первых, предложение о вашей услуге называется Keywork, а, вот, тут они продаются 500 рублей, и чтобы создать, кликайте создать бесплатно, вот, а, Собственно, тут вы пишете, что вы можете сделать за 400 рублей. Да, вы сейчас скажете, там они продавались за 500, тут за 400, 100 рублей. А это комиссия, причем отчасти от вас комиссия и от а, того, кто покупает. Так как сайт надежный, не обманывает... Э Никого, ни как рекламодателя и исполнителя тоже э, не обманывает. А, вот так. И работает долго, по-моему, больше трех лет. Вот. И предоставляет неплохие такие сам сайт-услуги. Вот. Мы, к примеру, что мы предоставим за 400 рублей. К примеру, давайте полное оформление канала. Это интро, шапка для канала, а потом аватарка и шаблон для превьюшек. Давайте сейчас все на примере покажу. Интро это то, что у меня в начале Как заработать в интернете под неплохую такую Музыку. потом а, шаблон либо же стиль превьюшек, это вот у меня красные линии а, собственно видите рамка а, логотип канала, а, знак Канохи из Наруто, да я смотрю Наруто обалденный мультик, потому что многие спрашивают да ребят, обожаю Наруто, это самое мое любимое аниме, самый мой любимый мультик, а вот собственно аватарка канала шапка канала, интро я уже показал, да а, пишем, что мы предоставляем оформление канала и сейчас, внимание, объем услуги при заказе одного кейворка Вы пишете, что вы предоставляете все, к примеру, кроме а, стиля превьюшек Ну, шаблона для превьюшек и вы пишете, плюс бонус, бесплатный шаблон для превьюшек. И это будет привлекать покупателей. Категория у нас дизайн идет. Да, вот дизайн. А, ага, понятно. Потом описание, делайте описание. Далее инструменты покупателю, инструкции покупателю. Хотя одно и то же практически. А, вот, вы пишете, мол, а, чтобы покупатель скинул вам... А, Примерно какой, какую он шапку хочет, именно примерный дизайн, вот примерный стиль. Теги это, к примеру, пишите Photoshop, YouTube, потом канал на YouTube, шапка для канала, интро для канала и так далее. То есть все, что вы предоставляете, все, что касается этого, и все, что около этого, там YouTube, видео, видеоблогер, блогер и так далее. Срок выполнения, ну, рекомендую ставить вам дня 3, потому что, ну, если вы уже плотно... Так сказать, уляжетесь на сайт а, Сядете на сайт и будете на нем зарабатывать Так, зарабатывать, да И у вас неплохо будет Получаться заработать а, То, собственно, вы ставьте по Побольше дней, там до 10 Потому что будет много, собственно, заказов Это понятно тоже Потом изображение, ставите примерно изображение И ссылка на видео с YouTube Ну, не обязательно, конечно, да а, Вот, и... Добавить... Опции. Ссылка на видео с YouTube. Это именно дополнение. Дополнительное... Да, дополнение. Дополнительное описание Keywork. Вот там пишет. И кликайте создать Keywork. Что нужно для того, чтобы ваш Keywork выбивался в топы и все его покупали. А, Такс Тут я забыл написать кое-что. Это еще отзывы Отзывы. Первая превьюшка, превьюшка это именно картинка, их тут можно поставить несколько, ну сначала одну главную, потом несколько, которые тоже будут отображаться Должна быть красивая, естественно, давайте сейчас зайдем сюда, на сам сайт, именно посмотрим какие киворки тут красивые Во-первых, да, тут в топе, тут все красивые То есть вот, ну... Как бы да, тут плюс-минус все нормальные, они в топе, они выбились. Стоп, значит, понятно, что они будут красивы Вот так как создатели и работники этого сайта, те, кто тут работает, вот юзеры, они уже разбираются, как что делать. Потом название. Название должно быть тоже. Такое привлекательное, типа а, Полное оформление канала делают да, плюс бонус Название можно плюс бонус, потом описание нормальное Делайте, теги тоже нормально Делайте, там твердый знак, зачем-то поставил а, Не знаю, меня ничто не остановит Вот, теги тоже делать, я уже рассказывал Про теги, какие нужно делать, и отзывы Это уже когда у вас, к примеру, будет первый покупатель То а вы Собственно пишите а, ему Чтобы он оставил отзывы, когда у вас Будут покупать, то вам напишет а, Собственно покупатель, когда вы сделаете Попросите, чтобы он оставил отзыв. Потом, э, насчет денег. Вывести заработанные вами деньги на сайте можно на Киви, карту и веб-бане. Согласитесь, одни из самых распространенных и самых популярных платежных систем. Ссылочка на... Сам сайт Keywork будет в описании Обязательно регистрируйтесь Регистрация тут простая И собственно сам Способ заработать тоже Достаточно интересный и достаточно Несложный И ребят на этом все, с вами был Ренат Грубляк, канал как заработать в интернете Мы ребята с командой для вас Стараемся, находим интересные Фишки заработка в интернете, интересные Способы, сайты, где реально Можно заработать, кто хочет вступить в мою Команду, то пишите на собственно, мою рекламную страничку, Ренат Тацухиху, а, и, собственно, пишите, что вы можете предоставить. А, вот. А, что вы умеете, так сказать. И взамен а, мы от вас просим только скромный лайк и подписку на канал. С вами был Ренат Грубляк, канал, как заработать в интернете. Всем пока! Да, да, да, да, да,